Всем привет! Сегодня у нас в гостях мой подписчик Топка28. У него очень много интересных построек, и мы сегодня их посмотрим. Оставайтесь с нами, будет интересно. Привет! Всем да, привет! Как тебе пришла идея построить эту ракету? А, Я изначально хотел построить машину, Катюшу я пытался построить, которая ракету в космос запускает. А когда у меня не удалось, я решил построить просто ракету какую-нибудь большую. Я тут наткнулся на видео, где показано было это... Ракета. Я не смотрел туториал. Я с картинки брал и строил, а остальное все мне пришло в голову само. Ну, то есть я только ракету построил. Сколько времени у тебя ушло на эту постройку? Ну, считай, еще этот день, наверное, два дня и, наверное, десять часов. Я просто с десяти утра начинаю строить. Сколько тебе и... лет? И давно ты играешь в эту игру? Мне 13 лет, я довольно ну, давно играю в игру, ну то есть два года. Хорошо, давно знаешь о моем канале? А, ну где-то неделю узнал. Я пытался Crimson построить вертолет и еще пару каких-то. Ну то есть, ну ты понял. А что тебе нравится, а что не нравится в моем канале? Да, мне все нравится. Просто я бы хотел побольше таких подобных видео, там про постройки. Это очень интересно. А так все отлично, мне нравится. Давай, расскажи, покажи все с самого начала, что здесь есть. Хорошо, здесь есть. Э, ну, я не знаю, как это назвать, ну. Будка, по которой можно наблюдать за ракетой, там что за пилотами всякими и за самой ракетой. Тут вот есть такая длинная палка и на ней камера. Есть здесь сама ракета, Space Shuttle, 5G-вышка и офис. В нем там, ну, покажу Офис. В него там пока никого нету, к сожалению. Тут туалет есть и регистрация. На третьем этаже есть комната по созданию ракет. А на крыше пока ничего... Вот. А, тут пока ну, не знаю, я тут пытался вертолет построить, но он не получился у меня я тут кстати Кримзон, вертолет Кримзон строил и сейчас можно пойти уже на ракету ну не знаю, там только туалет есть а, тут чертежи вот этих турбин ну, больших а вот здесь, получается, качел и разные щупальцы а, это типа, ну, часть от... М Железнь, да, э от ракеты, да. Тут создается она. Ой, что-то я застрял. <laughs> Все. Да. Ой, а он там был. А, спасибо. Ну, пошли тогда вниз. Ага. Так, ну здесь пока что ничего нет, кроме туалета. Ну да. Я не знаю, что тут построить. Туалет есть, вот можно сюда сходить. А как в туалет зайти? А вот сюда. А -а -а. Я перепутал дверь со стенкой. А что, <с> можно сидеть? Ага. О, вертолет тут летает. Чей-то. О, привет. И можно теперь пришло? в ракету. Приземлились а в к нам. За нами тут следят со всех сторон. Что мы здесь Боже. делаем? <свист> Ракета, которую я строил два дня. Красивая очень. Тут можно э, наблюдать за ней. Так, только дверь не строй. Ой. Ой. Ты будешь пилотом? Я, ну я не очень умею сейчас. Дверь <свист> надо закрыть. А, да, точно. <свист> так. Фиксирования нету, так что можно лететь спокойно. Сейчас мы прорвемся в стратосферу. Так, вот. выбираем эти и летим. А, ну, тебя тут кто-то узнал. И можно э, лететь. Все, мы, мы в космосе. Никаких. Да, ничего не видно. К сожалению, застряли в стратосфере и трясёт. надеюсь, нас кто-нибудь спасет. О, смотри, что там с ней происходит. Ой. Крутится, как бешено. Нас сейчас разорвет на части. Моя шляпа уже трясет. Разгадана загадка робокса. Что происходит в космосе? Мы первые Роблоксеры, полетевшие на Луну. Нас уже трясет на части, как бы не разорвало. Одного, кстати, уже убило. Dear, uh... вот поэтому нужно пристегивать ремни. Что uh. <who is> <away> происходит? Боже мой, что с ней? Что с этим стеклом не так? это да что за конфетки такие. Зеленые? такие а, понимаю. это я просто покрасил. А, ну ладно. И тут можно зайти в домик. О, маленький домик. Тортик. Ага. Вот здесь есть дверка и кухня, типа. Здесь куча конфеток, которые дают бусты. Ничего. Розовая конфетка. Наверху есть даже кроватка работающая. Смотри. Ну, что вот. Здесь можно вот так вот лечь. На тортик. Ага. Типа подушка. А, здесь эта кнопочка, я не помню да довольно, что она делает. Она вроде бы шарики запускает. Вот внизу есть еще такая комната с нубиком. Стой, И подожди, тут подожди, даже не сесть я можно. Не вот, я тут я сижу. 3D ой я э, а. вот я и здесь можно сесть и золотые... телевизор смотреть золотые... радужный золотые пушки есть. <laughs> ага тут э, я не помню что эта конструкция делает вроде бы она ничего не делает А, я вспомнил она должна быть она должна поднимать эти все ракеты и потом взрываться. Абсолютно можно что ли дома запускать. Дома да запускает. Это да. Да, это просто сломанный. Я его нечаянно сломал. Тут есть еще второй этаж с бассейном. И мне кажется, или второй этаж с другой стороны. Что, Либо с сюда... Ой, я тоже. Что здесь? М Где да. бассейн? Да. А бассейн, он наверху. А, ну бассейн. По... Меня вынусти. А, да, вот сюда. А, вот тут лифт. Вот зачем тут пошли. Ой. Это не лифт, это флаг должен быть. Так, сейчас я все запущу. Что-то разводишь. Да. Ну, попробуем а запрыгнуть. <laughs> Боже, что? А сколько парфюмов оставил? Очень много. А так, вот. как бы еще запрыгнуть? А, да, а попробуем как-нибудь на эту. А, сейчас. опущу ее. И вот. вот. Давай. Это одинокий. После... Одинокий. Все, я забрался. Теперь я. Да. Так, а мне лифт спустить? Ой, сейчас я просто тоже нажимаю, я пытался его спустить. Ой, я из пушки стреляю. И Всё. тут такой а! бассейн. Что за лифт такой? Я поднялся О. и сразу упал. Очень, ну бывает, это такие конструкции старые э, и мокло года. Вот здесь елочка есть, парк. бассейн, в котором можно утонуть. Как утонуть Из песка я его сделал. И все, на этом постройка это закончена. Ну, это все было. Все, что я показал, все. Большое спасибо. Мне вот. тоже это большая честь. На этом наше видео заканчивается. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. У нас еще будет продолжение. Будет очень интересно. Всем пока. До свидания.